Всем привет. Это видео о том, как создать образ для восстановления системы Windows 10, то есть сделать полный образ системы со всеми установленными настройками, программами, пользователями и так далее. Как результат, вы получаете то состояние Windows 10, которое было на момент создания резервной копии. С помощью данной функции вы можете быстро вернуть систему к заранее сохраненному состоянию. Для того, чтобы создать образ для восстановления системы Windows 10, заходим в меню Пуск и нажимаем «Панель управления». Выбираем режим просмотра «Крупные значки» и ищем пункт «История файла. В следующем окне нажимаем «Резервная копия образа системы» и «Создание образа системы». Далее выбираем место, на котором будет храниться резервная копия. Это может быть внешний жесткий диск, DVD диск или сетевая папка. Хочу заметить, что создать образ для восстановления Windows 10 на флешку можно только в том случае, если она определяется как жесткий диск. Нажимаем «Далее», выбираем диски, архивация которых будет выполнена, по умолчанию это системный диск, диск C. Диск зарезервированной системы с названием «Восстановить систему» и шифрованный EFI системный раздел. Нажимаем «Архивировать». И после этого начнется процесс создания резервной копии Windows 10. Он может занять продолжительное время в некоторых случаях. После завершения вам будет предложено создать диск восстановления. Если у вас его нет, а также нету загрузочного диска или флешки, и нет доступа к другому ПК, где вы можете быстро создать их, то рекомендую создать такой диск. Так как он у меня уже есть, создавать диск восстановления я не буду. В моем случае нажимаем «Нет» и видим сообщение о том, что архивация выполнена успешно. То есть образ для восстановления Windows был создан. Для того, чтобы восстановить Windows 10 из образа восстановления, нужно войти в среду восстановления системы. Сделать это вы можете из самой системы. Нужно зайти в меню Пуск, Параметры, Обновление и Безопасность, Восстановление и в разделе Особые варианты загрузки нажать Перезагрузить сейчас. Если Windows 10 не загружается, вы можете войти в среду восстановления с помощью загрузочного диска или флешки где после выбора языка нужно нажать ⁇ Восстановление системы ⁇ или же с помощью диска восстановления. Как создать диск восстановления и войти с его помощью в среду восстановления Windows 10, вы можете увидеть в моем видео под названием ⁇ Как сбросить Windows 8, 10 и 7 ⁇ если компьютер не загружается. Я покажу на примере загрузочной флешки с Windows 10. Перезагружаем ПК и заходим в BIOS или UEFI, Клавиша Delete для, для большинства ПК. Клавиша F2 для большинства ноутбуков. Ставим загрузку с USB флешки. В моем случае это EFI USB Device и нажимаем Enter. В следующем окне выбираем нужный нам язык по умолчанию русский и нажимаем Далее. Кликаем на восстановление системы. Нажимаем поиск устранения неисправностей. «Дополнительные параметры», «Восстановление образа системы», «Целевая система Windows 10». Выбираем «Использовать последний доступный образ системы» и нажимаем «Далее». После этого начнется сам процесс восстановления. Если вы делали образ только с диска C и с тех пор не меняли структуры разделов беспокоиться о сохранности данных на диске D и других дисках не следует. По окончании поставьте загрузку в BIOS жесткого диска и загрузите Windows 10 в том состоянии, в котором она была сохранена в резервной копии. Всем спасибо за внимание. Удачи!